вот такая зеленая гречка в эко-пакетике вот так она выглядит это не обжаренная зеленая гречка она пригодна для проращивания опять же заказывала на сайте for fresh прорастает она за 9 часов ее можно употреблять как гарнир самостоятельный, ее не обязательно варить для этого, достаточно просто промыть водой, замочить на какое-то время и просто есть ее с какими-то овощами или мясом, смотря что вы любите. Очень много ценных веществ. Вот здесь на упаковке это написано. И очень экономичная цена за 500 грамм. Я заплатила гораздо меньше на сайте Фуфреш, чем я бы заплатила в магазинах своего города, потому что у нас зеленая гречка стоит в полтора-два раза дороже, чем я купила по интернету. Клади здоровья и всем ее советую проращивать или просто есть в качестве гарнира, можно добавлять в салаты ее